привет друзья мы снова вместе и сегодня у нас на канале новый выпуск точнее это продолжение э, темы как стать тренером дело в том что каждый из участников кого хорошенько пробирает энергодыхание э, кого это реально цепляет э, может стать тренером ведущим по энергодыханию и я хочу сегодня представить ксюшу она из сочи а у меня лично очень много связано, что с этим городом, потому что я там начинал, я там прожил полтора года, потом уже только уехал в Москву, есть эта история, у многих других интервью. А я просто задам, буду задавать вопросы Ксюше, и она просто расскажет, как она... К этому пришла, потому что она сейчас преподаватель энергодыхания в городе Сочи. Она ведет очные группы, она также инструктор по йоге, у нее есть свои, своя аудитория в Сочи. Мы также с ней проводили очень часто эфиры прямые эфиры в Инстаграме, в Ютубе. Многие из вас это уже видели. И сегодня просто поговорим об этом. Да? Всем привет. А, Ксюша, расскажи, сколько вообще лет ты в теме преподавания, работы с людьми, именно в йоге? Ну, вообще, с йогой я, наверное, уже больше десяти лет занимаюсь самостоятельно. Очень долгое время не могла решиться пойти в преподаватели. Но потом уже, когда видим, знаешь, это как бывает, вроде уже все умеешь, все знаешь, ну вот кажется, ну вот еще нужно еще пару тренингов, пройти еще пару учителей, и потом вот ты можешь. Потом просто так случилось, все карты, все звезды сошлись, и я стала, пошла на курс по преподаванию. А где это было? Это было в Екатеринбурге, да, mm -hmm. я училась в Екатеринбурге, являюсь mm -hmm. сертифицированным инструктором по хатхо-йоге. Mm -hmm. вот. Но чаще это было все для себя, mm -hmm. потому что как, как, как обычно это бывает у, у женщин, может быть, не знаю. Я пошла учиться на инструктора и узнала, что я беременна вторым сыном. Mm -hmm. Поэтому я на самом деле всю беременность mm -hmm. как раз таки mm -hmm. была mm -hmm. на курсах и заканчивала уже с таким приличным животом. Но спустя два месяца после родов я уже у меня уже была группа mm -hmm. девушек беременных. И по тоже mm -hmm. и Как-то вот последних пять лет я в преподавании. Дело в том, что я по иронии судьбы, приехал в Сочи, но ну, сам, само событие такое было. Была группа 20 человек, я проводил технику энергодыхания, и среди группы была Ксюша. Вот. Мы общались, она была на первом ряду, и, в общем, видимо, ее так сильно зацепило. Потом мы начали общаться, и оказывается, что она преподает йогу, да, занимается с людьми. У нее есть аудитория, как раз-таки друзья. Если вы хотите стать тренером по энергодыханию, у вас должна быть какая-то аудитория, потому что с нуля это очень сложно. То есть у вас должны быть наработки, работы с людьми, да, или навыки общения с людьми, потому что это непросто. То есть быть тренером непросто, потому что к тебе приходят на занятия люди со своими проблемами. Они к тебе приходят за тем, чтобы ты дал решение этих проблем, проблем или дал какую-то практику, чтобы... Она, вот эта практика дыхания, либо там йога, решила их проблемы. Прикиньте, да, к вам приходит 20-30 человек, и вот 20-30 решений тебе нужно закрыть техникой, общением, своим словом, не знаю, своей энергетикой, состоянием. своим состоянием, да. И как раз-таки сам метод энергодыхания, он позволяет встроить его в занятия по йоге, там, с медитациями хорошо сочетается. Да. И как ты приняла решение, почему ты захотела именно зайти в дыхание? Почему тебе йоги мало? Это потому что, на самом деле, у нас встреча была такая, она, ну, судьбоносная. Не по иронии судьбы, она была судьбоносная, потому что а, буквально за две недели до вашего приезда я наткнулась на пост про вашу биохакинг-пати mm -hmm. и решила, что вот, это то, что мне нужно, я хочу съездить в Москву обязательно. Искала mm -hmm. прям, mm -hmm. когда у вас будет, но не нашла. И по иронии судьбы уже я встретилась с Наташей mm -hmm. Житницкой, которая как раз организовывала mm -hmm. ваш приезд тогда в ноябре и которая тоже является сейчас -э тренером по энергодыханию. И я говорю, Наташа, я сто процентов буду на этом тренинги меня запиши мне неважно где когда во сколько я буду и когда я пришла и ты же начал тогда состояние ты mm -hmm. тогда рассказывал про состояние про самадхи и вот эта фраза она засела у меня до сих пор просто сядьте и просто почувствуйте что в теле что-то mm -hmm. происходит я такая, да камон, происходит очень много, и это, знаешь, такое ощущение, как будто бы ты домой вернулся, uh -huh. как будто бы энергия была очень родной, близко, uh -huh. как будто бы я тебя знала очень давно. Uh -huh. Uh -huh. И уже на следующий день, когда было биохакинг, я подошла к тебе с вопросом, говорю, что это за состояние, как туда прийти, ты тогда меня еще вторым вопросом подгрузил. А ты готова отказаться от того, кто ищет внутри тебя? Uh -huh. И тут я подгрузилась. И тогда я поняла, что да, действительно, очень многие из нас люди пытаются прийти к какой-то практике. Uh -huh. Я не, не исключение прийти к практике, чтобы убежать, ну, это я да. сейчас уже понимаю, убежать от самого себя, прийти uh -huh. как бы к себе. Uh -huh. Но сейчас, когда уже я yeah. здесь, uh -huh. <куда>, когда бежать никуда не надо, я понимаю, что это совсем другое. Uh -huh. И вот тогда тебе осенило, да. да, что ты хочешь? Я помню, что уже на третий день после того, как вы уехали, я позвонила Оле. Uh -huh. Говорю, Оля, я очень хочу на индивидуальные занятия. Она говорит, подожди, давай у нас там... Uh -huh давай, может быть, там преподавание, мы уже начали разговаривать, был базовый курс, был потом январь, Это вот вы в ноябре приехали, а в январе я уже была у вас на ретрите, и я была поражена на самом деле количеством людей, качеством энергии этих людей, и как раз там мы были ученики твои уже, и было очень круто, и я поняла, что все, я с вами надолго, и там уже был ваш приезд, который я уже помогала девочкам организовывать, и уже была тогда Идея, что нужно продвигать это в Сочи, потому что не хватает ваших приездов раз в два месяца, что люди хотят, и им интересна эта тема. И был незабываемая поездка в Индию, наш ретрит в Индии. Ну и все, и теперь я уже у меня такое ощущение, что я в Москве прописалась. Я уже не представляю, как вот быть без вас. У меня такое ощущение, что мы на самом деле знакомы всю жизнь. Что еще хочу подчеркнуть? То, что Ксюша, она не просто тренер по йоге, есть такие отлетевшие тренера, эзотерики их еще называют йогнутые вот как есть, так есть это люди, у которых немножко отрывает нижний план да, либо дно они слишком от, отлетают от земли вот у Ксюши, например, у нее есть двое детей, она успешно ведет свои проекты у нее есть проекты определенные бизнес-проект и конечно же она может и там и там то есть она держит план семьи и она может также работать с людьми преподавать и давать техники энергодыхания соответственно в сочи можете к ней прийти она проведет как личные занятия так да. и групповые то есть это очень важно чтобы вы если вы заходите на уровень преподавателя да то Имейте в виду, что у вас все должно быть хорошо с материальным планом. У вас не должно быть раздрая в отношениях. Но ну, по крайней мере, если там нет отношений, у вас не должно быть никаких натянутых отношений там, со второй половинкой. То есть у вас должно быть так или иначе этот момент Люди это разрешен. Моментально, моментально считывают, и ты замечаешь по группе, очень часто так бывает, что, ну, мы же живые люди, да, все равно какие-то эмоции мы испытываем, и то, что ты переживаешь, тебе твои же ученики, они зеркалят это. То есть приходят с теми же запросами, которые у тебя есть внутри, или то, что ты mm -hmm. проработал в себе, и люди приходят с этим же запросом. Это mm -hmm. вот так работает. Это не, небольшой кусочек информации, которую хотелось бы донести. То есть первое, что вы должны понять, да, если вы хотите все-таки зайти на тренерство, первое, это не просто. Это не просто на кнопки нажимать, это не просто ставить музыку. Это обязательство выдать решение двадцати людям, десяти людям или одному да. даже. Ну потому что все приходят э, за решением, правильно ты сказал, за таблеткой да? красную или да. синюю. Все хотят да. готовых решений. То есть Нет. ты по-любому обязан, ты должен дать технику и энергетику группы, ты должен да Ты еще и потом при, провести человека через это должен. Поэтому, на мой взгляд, человек, который становится тренером, и не, не важно, это энергодыхание, или это йога, или еще каким-то тренером, он должен сам пройти этот путь, как минимум. То есть он должен пройти от, от начала, от точки А, до точки Б, и понять, что вот да, я здесь... Понимаю, Потому что, ну, элементарно люди приходят, у них есть вопросы, запросы, и если ты не проходил, то ты не сможешь им отдать. По Понятно. книжкам, друзья, не получится. Или там продышать базовый курс у тебя и пойти тренером тоже так не получится. Не получится. Потому что, ну, как бы это совсем другое. Или еще круче взять, скачать его откуда-нибудь, искать, все, я... У -у -у, я, тебе я тебе просто надо да, просто у нас многие люди спрашивают то есть я прохожу базовый курс могу ли этот курс преподавать другим нет почему потому что есть тренерский курс и на тренерском курсе я даю определенные ключи работы с группой потому что есть особенности это не просто опять же нажать mm -hmm. кнопку и тут подведем итоги нужна аудитория аудитория с которой вы работаете Потому что вы на эту аудиторию будете встраивать определенную технику дыхания. Это важно. И аудитория вас должна знать. То есть она, она вас знает, вы встраиваете технику и а, к своим каким-то методам. Там, чем бы вы ни занимались да, в этом плане, вы можете добавить энергию дыхания. Вот это и удивительно на самом деле. Это меня тоже такую, свою капельку добавила вот в, этом, в принятие решения, потому что действительно, это я уже сейчас с высоты, да, вот с, того, с пройденного пути могу сказать, что технику энергодыхания можно применить вот для любого, будь то женский какие-то тренинги, будь это индивидуальная сессия, даже психотерапевтические сессии угу. можно через состояние, через энергодыхание. Это то, что э, остается универсальным. Угу. Хороший, хороший момент, потому что дыхание вы уже многие, кто не знаю, кто смотрел мой канал, кто не смотрел, кто другие темы изучал по дыханию. Это просто процесс. Это процесс изменения типа дыхания, изменения состояния сознания. И дальше вы уже куда повернете туда у вас и пойдет работа. Повернетесь с прошлым работать в дыхании, у вас будет проработка с прошлым. Да. Повернетесь с будущим, у вас будет формироваться намерение на будущее. С настройками можно работать своими какими-то. Да, элементарно даже, мне кажется, энергодыхание подойдет всем спортсменам, людям, которые выступают на публику, потому что тоже таким мощным элементарно взять практику вишутки, uh -huh. прод прод продышивание чакры, uh -huh. да, uh -huh. все. Горло. Горло до да, чакры. Поэтому здесь я бы хотел вот этим видео ответить на несколько вопросов. У многих людей висят вопросы, как стать тренером. Пожалуйста, вот Ксюша в Сочи, у нее есть аудитория, есть еще Наталья Житницкая, я с ней тоже сниму интервью, когда буду в Сочи. И вы просто посмотрите несколько разных людей, как кто стал, у кого какие какая история к этому. Потому что все пришли к этому по-разному. У нас есть еще Ольга Аптер, она в Питере. И многим людям хочется прийти именно очно, именно ну, или там индивидуально, чтобы лично с ними поработали. Mm -hmm. Потому что одно дело, вы дышите это в интернете, да, через YouTube. Базовый курс, который онлайн, там курс в записи, да, там с моей поддержкой сами треки, которые в записи, они толку не дадут. Ну, а, все равно хочется всегда индивидуального флайм, потому что а, любо, любой, даже твой элементарно взять приезд, инфинити его нет в записи, его нет да. ни в базовом нигде, а инфинити это очень мощная практика, и люди, конечно, ждут. Сочи точно очень сильно ждет, когда вы приедете. Ну и самый интересный вопрос, расскажи, что у тебя изменилось в жизни. После того как ты начала дышать именно техники наши волшебные по энергетике. вы уверены что хватит времени потому что рассказывать много потому что ну, тезис да конечно. жизнь изменилась вообще кардинально у меня такое ощущение что вот за последних мы в ноябре познакомились ну uh -huh. чуть больше полугода прошло ощущение что не знаю лет пять уже прошло. плотность событий она просто настолько вот увеличилась очень быстро и очень много. И все, что происходит, ну, мы уже с тобой mm -hmm. не раз на эту тему разговаривали, что такое ощущение, что я вообще просто перестала а, планировать что-то, mm -hmm. потому что оно все вот как-то вот так вот mm -hmm. происходит, и ты оказываешься в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми. Плот, я еще раз повторю, что плотность событий, она просто зашкаливает. Я не знаю, где я в следующих 5 через 5 минут окажусь. Uh -huh. То есть я за последних полгода была раз, столько раз в Москве на различных ретритах, и на различных обучениях вместе с вами, uh -huh. что мне кажется, что я больше времени даже в Москве провожу. Uh -huh. Это раз, ну это вот из таких-таких видимых, да, ощутимых. Uh -huh. Но самое главное, что появилось внутреннее спокойствие и уверенность, которая uh -huh. которой когда-то не хватало. Uh -huh. Вот каждый, каждый же зачем-то куда-то идет, что-то ищет. А здесь ты просто понимаешь, что ты на своем месте, и все сложится. Эта вот фраза, она очень часто многими нашими учениками употребляется, но она действительно так есть. Такое ощущение, что ты, вот вселенная все делает для того, чтобы все сложилось у тебя наилучшим образом. Все, вот как будто бы все играет только для того, чтобы у тебя все сложилось. Угу. Классно. Вот, и по поводу практики, ну, мы еще с тобой медитациями занимаемся, угу. и я просто заметила, а, что то это состояние можно применять даже в своей практике uh -huh. той же йоги. Я просто сажусь, и, и совершенно другие медитации происходят, uh -huh. совершенно другое общение с людьми стало. Uh -huh. Из другого состояния по-другому переживаешь эмоции. То есть и сразу хочу сказать, это тоже такой частый uh -huh. вопрос, для чего вам это состояние, что изменилось? Потому что очень многие считают, что если вы обладаете каким-то состоянием, да, там, на своем пути, там, в потоке, что люди действительно какие-то улетевшие бывают. Но это на самом деле не так. Мы такие же люди, мы из той же кожи, плоти, крови. Да? Угу. Мы точно так же испытываем эмоции. Мы иногда можем гневаться, иногда радоваться, чрезмерно радоваться. Угу. Но изменилось понимание этого всего и то, как ты на это все смотришь. То есть даже если приходит какая-то негативная эмоция, ты быстренько ее отслеживаешь угу. и становишься как будто бы на дне. Это да, уже... то, то самое осознанность. Да, да, можно сказать, что осознанность ты просто ее по-другому. Ты позволяешь: я, я не, там, не сижу, у меня ним ни, ни, ни uh -huh. не светится над головой. Я не ушла там, в, ли, в леса. Да. То есть я, я продолжаю быть мамой, uh -huh. я продолжаю быть женщиной, я uh -huh. продолжаю быть э, другом да, для кого-то. Мы общаемся также с людьми, но качество uh -huh. жизни и качество общения с другими людьми, качество восприятия всего очень сильно изменилось. Это даже, мне кажется, ну, нельзя передать. Я просто, mm -hmm. ну, вот почувствуйте через экран как-то так, наверное, потому что это по-другому. Тот, кто дышал yeah. на канале, знает, Понимает о в чем момент, сила, говорили, что да. это за метод, что это за практики. А мы про то, что можно прийти тем, кто, например, в Сочи живет, кто смотрит это интервью, они могут прийти к Ксюше и у нее позаниматься. Она лично проведет, потому что всегда с тренером, да, с тем человеком, который прошел вот этот путь про дыхание, там, исследовал все, получил обратную связь от аудитории, да, от Да, вот очень которые важный через, момент, да, да это, это такой вот прям вот самый, наверное, главный пункт, который тебя заставляет еще больше двигаться вперед, двигаться в этой теме, разбираться, это когда ты получаешь обратную связь. Uh -huh. Потому что, ну, я, наверное, не, как бы, не совру, когда скажу, что, конечно, когда мы с тобой там проводили прямые эфиры, и потом, когда я всегда была какая то такое, вдруг не сработает. Mm -hmm. Ну, бывает такое, mm -hmm. потому что, а вдруг сейчас вот я не смогу там mm -hmm. сдвинуть состояние людей, там mm -hmm. или вдруг они сейчас начнут дышать, что-нибудь случится. Бывает mm -hmm. такое, mm -hmm. происходит, ну, кажется там в голове, вдруг не поймут, mm -hmm. а вдруг не зайдет. И а, каждый раз все равно это происходит, и люди пишут там, вот там, ну, ощущение состояния. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и это прям очень здорово. А еще, когда они говорят, что их состояние изменилось в лучшую сторону, что они какие-то там вопросы решили, что им стало легче, что у них там uh -huh. бывают даже головные боли там проходят, если uh -huh. кто-то приходит с болью там или там, там раскрылось сердце, сердечная чакра, у многих такое тоже бывает очень uh -huh. тоже было замечательно. Uh -huh. Поэтому в любом случае, если вы в Сочи, вы можете Welcome. прийти <laughs> да. лично к Сюше, либо на группу к ней. Вы пройдете йогу-разминку очень хорошо, качественно поработать с телом и подышите. Техники энергодыхания в Сочи есть филиал, да, есть филиал и вы можете сами это прочувствовать, вас проведут просто и ответь на вопросы. Друзья, у меня все на сегодня. Думаю, добавить нечего, нужно практиковать и проходить это на личном опыте. И пусть все складывается наилучшим образом. Да. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, жмите лайк и увидимся уже в следующих выпусках. Пока!